Yeah. <laughs> А, ну, Спасибо большое за приглашение. Это моя вторая возможность уже здесь побывать. Я очень рад увидеть Казань и побывать здесь, увидеть, как эта конференция растет так быстро, каким образом растут, увеличивается количество дискурсий. Очень интересные вопросы, которые поднимаются. А технология, о которой я собираюсь поговорить сегодня, она была разработана, разработалась несколько лет назад в университете Калгари. и в где когда еще был в Венесуэле, и эта технология может быть представлена для мобильных методов добычи. И, собственно говоря, вот здесь на иллюстрации показываю вам то, что мы сейчас строим, работаем в Мексике, и в особенности в университете в Калгари мы работаем с компанией PC -Cops, и мы строим вот эту установку, готовим соответствующее место, где она могла быть установлена, и у нас есть также здесь а, дистилляционные а, установки, а, вакуумные установки. Они все объединены в одном а, блоке все для того, чтобы упростить установку и монтаж на непосредственно самом месторождении. И для а, а, те из вас, которые а, с нами побывал на а, месторождении Татнефти. Это вот там, там место, где, помните, мы останавливались, там, где были паровые колодцы, паровые, и там были а, показаны места, где должно быть установлено оборудование у входа в скважины. И технология, быстренько я расскажу вам, состоит в том, чтобы в, а, пользоваться технологиями вакуума и дистилляции. При работе с наиболее вязкими фракциями тяжелых нефтей. И как только начинаете извлекать вот эту фракцию, ваша нефть начинает улучшаться, соответственно, по своим показателям 22 API. И... А, а нефть становится транспортабельной, а, не будет никаких препятствий, она не будет нуждаться в каком-либо другом улучшении непосредственно на месторождении. И, Впоследствии вы увидите то, что процесс состоит из… После того, как вы приготовите нанокатализаторы, и введение нанокатализаторов, есть различные способы, различные опции. Я в понедельник уже говорил об этом, сейчас напоминать не буду еще раз. Но есть менее дорогостоящие методы для того, чтобы сделать это, если вы хотите ввести… И достаточное количество их непосредственно в тело самого месторождения. А есть достаточно сложные органические компоненты, которые являются более дорогостоящими, и состав катализатора позволяет вам доставить его имели туда, куда нужно, но это достаточно русский. Рискованный процесс. И когда вы приготовите уже распределение катализатора, где-то порядка при нагреве до 300 градусов, и потом вы тут же начинаете добавлять водород, и некоторый водород может добавляться в количество этого процесса. Начинает работать нанокатализатор, особенно вот здесь, be, вот в этой uh, области, которая uh, может быть либо вертикальная, либо горизонтальная, и начинается сама реакция. И то, что вот красным здесь показано, это ту зону, та зона, где происходит реакция сама по себе. А, соответственно, мы видим, что происходит производственных, в производственных скважинах, производится более легкие производится материал, происходит улучшение качества нефти, но этот процесс не о том, чтобы только улучшать показатели извлекаемости нефти, а мы должны также показать и доказать эффективность нашего метода, что вместо того, чтобы э, традиционных методов, мы предпочитаем делать, это, производить этот процесс в самом э, месторождении, потому что это гораздо более экономично, это гораздо более выгодно, использовать вот эту конфигурацию, которую мы приведем. Я быстренько сейчас пройдусь по слайдом по которому мы уже смотрели в понедельник и еще разок подведу итог того что я сказал мы начали работать на этой в 2002-2003 году при помощи университета калгари мы установили специальный центр который должен был работать методами внутрипластового горения и паранагнетательные технологии, также их комбинация. Мы пересмотрели вот эти вот термодинамические процессы, которые там происходили, рассмотрели э, время контакта, те процессы, которые там происходят, уровень водонасыщения, катализаторы, которые мы использовали для... А соответственно пара-нагнетание, воздух-нагнетание, водонагнетание uh, были произведены несколько патентов на эти изобретения time. в ходе we этой работы в различные периоды времени. Мы также, в конечном итоге, дошли до экспериментальной стадии моделирования, и мы также испытали некоторые отдельные нами предусмотренные методы для улучшения внутрипластового горения. Создание методов нагнетания горячей жидкости. Ну, и вы помните, мы в процессе событий говорили уже более подробно. Вот, посмотрите, это привело к улучшению технологий внутрепластового горения. И те технологии, которые, по крайней мере, частично заместили нагнетание, мы их применяем сейчас по всему миру в то время. И для экспериментальных испытаний бы были предложены соответствующие специальные для имеющие специальные нанокатализаторы, и мы чуть позже начали уже реальные испытания в реальных резервуарах, но вот на этом на шестом уровне у нас был очень хороший прогресс в этом в этой области и вот смотрите то что вы здесь видите которые мы использовали для готовности уровня технологий и мы мы используем эти критерии в нашем э, в нефтяной э, области. И который как раз определяет, насколько технологии готовы для активного применения. И в 2013 году мы начали подготовку к пилотному тесту, первому, а, и для вот этих именно технологий, для подвижной нефти, для тяжелых нефтей. А, строительство а, уже началось, и мы уже считаем, что к концу этого года, началу 18 -го года мы все сделаем. Мы также начали подготовку проведения специальных тестов на других месторождениях, полевых испытаний. Программа поддерживается тремя операторами, тремя компаниями нефтяными, которые позволяют… Компания также поддерживается правительственными учреждениями. Это компания по устойчивому развитию нефтяных технологий. Они в настоящее время строят для нашей нефтяной вышки. Мы считаем, что мы можем Пустите в 2018 году. Тут, ну, сейчас и определенные переговоры, обговаривающие детали. Для Канады, вот мы используем конфигурацию вот такого вида, как здесь показано. Это примерно то, о чем я вам говорил же. Это и для малоподвижных нефти мы используем несколько другие методы, которые отличаются от метода SAGDI. И я вам проиллюстрирую и покажу, каким образом это сделано реально. А какие же основные технологии для этого процесса? Прежде всего, это увеличивает, улучшает качество тяжелой нефти до степени легкой нефти. Вот, соответственно, по этим показателям 2226 ВПА. И это производит все это большинство при помощи соответствующих нефтепроводов. Содерж... Там, там нет никаких осадочных пород, ничего. Вы можете... Desiring to target refineries, deep conversion refineries. может работать установка глубокой переработки, и а, это позволило, конечно же, очень хорошо улучшить экономические посагатели, а, улучшить сам метод САГДИ. И, конечно же, это избавляет нас от необходимости добавлять различные растворители для того, чтобы уменьшить вязкость для транспортных целей, и также помогает нам улучшить вязкие тяжелые нефти, а, соответственно, уменьшает транспортные затраты и Сейчас, ну, это, конечно, очень важно, потому что в Мексике большинство жаль же как раз касается и тяжелых нестей. А вот смотрите, это то касается так называемых инженеринговой части нашего процесса вот этого. Это то, где мы используем термические процессы, и процессы очень важны, особенно в диапазоне температур от 300 до 400 градусов по Цельсию. Тогда вы используете гидрокрекинг и в этом промежуточном уровне, как мы его называем, и тогда мы используем гидрогенизацию с... Вы можете использовать также и пар, и извлекать водород из пара, который, в общем-то, является эквивалентом, но разности, разница заключается в том, что, когда мы используем пар, он, этот процесс является стабильным от трех до шести месяцев. Вот это вот так водородные процессы, и мы должны ими овладеть полностью для того, чтобы внедрять их технологии. Вот посмотрите, это давление водорода, которое будет давать вот такой вот уровень растворимости на килограмм растворителя. Для нас это более-менее тот уровень растворимости, который соответствует тому давлению, которое у вас есть. В том или ином месте и для Мексики это, конечно, было бы уровень растворимости гораздо более высокий, потому что там нефт залегает на глубине тысячи метров. Температура вот здесь показана тоже в диапазоне от 300 до 400 градусов. В 1999 году это все было уже сделано, испытано. Мы используем а на правом слайде, посмотрите. А основные цифровые показатели тоже есть. А мы используем где-то порядка а, примерно то же самое, что используем в традиционных процессах. Ну и, очевидно, если вы будете работать глубокой степени переработки, то а, тут цифры будут немножко другие, потому что здесь... Речь шла о так называемых средних консервативных показателях. Вот в этой конфигурации также мы используем, показанный на графике, уровень от 120 до 300 стандартных объемов нефти. И таким образом это позволяет нам держаться в том уровне растворимости. Для поддержания процесса. Вот это информация, которая вся есть в литературе. Я это быстро пройду. Если вы используете каталистические процессы для улучшения качества месторождения, у вас должны быть достаточно большие запасы энергии. Вы должны быть готовы потратить это. И, конечно же, этот необходимый затрат энергии падает, если вы используете соответствующие катализаторы. Эти слайды я пропущу. Я хотел бы вам еще показать, что у нас есть соответствующие процедуры развития этих процессов. Мы используем наши катализаторы, введением их непосредственно в реакторы, и эти частицы распыляются по всей зоне реакции, они попадают в породу которые мы оставили вот здесь в зоне реакции, и мы строили вот собственно реактор, вот этот вот, который здесь находится, который мы построили для, когда мы предлагали демонстрировать наши технологии. А вот здесь вы видите это зона реакции, мы строим вот эти вот здесь ответвления герметические и мы реакция проходит вот в этой зоне при 350 градусах и мы можем продемонстрировать о том, что извлечение происходит и вертикально, и в горизонтальном направлении, а также в зоне реакции. И это, конечно, нас подвинуло нас и наших спонсоров двигаться дальше. Нас основной спонсором была компания «Тоталь», я помогла нам разработать трехмерную вот эту установку. Для того, чтобы провести все соответствующие моделирования, все этапы, мы используем где-то примерно 5 дюймовый диаметр для того, чтобы система работала правильно в адиабатических условиях, для того, чтобы мы могли ввести сочетание стопроцентного пара для запуска процесса САГДИ, и ваку процесса вакуумирования, а, или мы работали чистым вакуумом и водородом. А мы таким образом моделировали процесс внутрипластов внутри пластов горения. А вот посмотрите, все эти установки наши были просчитаны, мы использовали математические модели. И, в общем-то, те качества, которые мы предсказывали, они и в лабораторном я имею в виду они все были подтверждены расчетами или очень-очень близко поведение всех процессов было предсказано и, соответственно, на практике мы получили почти то же самое. Мы использовали определенные датчики, термопары, датчики давления, все было замерено, рассмотрено в этой экспериментальной модели, а результаты, конечно, были очень обнадеживающие а, а, результаты оказались воспроизводимыми и а, очень важный аспект того каким образом мы работали это не то что нам хотелось там отчаянно получить быстрых результатов вот нам, а, просто хотелось создать эффективную систему дистилляцию в очень э, предсказуемых условиях мы постарались просто, чтобы наши результаты были похожи по составу, после реакции, э, после того, как мы все э, мы закончили, чтобы э, результаты были похожи на э, то, что мы имели, когда мы проводили экспериментацию от Табаско. Мы использовали вот эти вот два состава, которые здесь показаны в конверсии, и они были либо похожи, либо очень сильно похожи при процессах вакуумной дистилляции. Мы также запатентовали вместе с институтом, Мексиканским институтом нефти технологии, которая могла бы быть применена для офшорного бурения, технология, которая позволяет работать на таких установках от 3 до пяти лет с так называемым Бункерным топливным, и мы используем эти вакуумные технологии на а, нефтяных вышках, и нефть, которую мы добываем, может а, приготовить а, катализаторы и в то же время а, работать вместе с танкерами, прибрежной зоне. Вот это общее представление о дизайне, которое есть. У нас есть технологии, которые, ну, в общем-то, примерно одинаковые. И я хотел бы вам показать еще также, но тут я, к сожалению, вам не могу, у меня нет разрешения показать вам результаты, которые мы в Мексике получили, но они очень-очень хорошие результаты. А, у нас uh, есть одна девушка, которая занимается uh, докторской диссертацией, пишет как раз на эту тему. И у нас есть специальная группа, которая занимается uh, моделированием в резервуарах, в месторождениях. А вот наша экспериментальная работа, мы разработали кинетическую модель, а затем потом мы построили саму модель непосредственно симуляцию которая сопоставима с нашими основными технологиями, и мы проанализировали оптимистическую, а, оптимальную стратегию нагнетания, провели соответствующие эксперименты внутрипластовых горения в том же самом месторождении и оптимизировали эти процессы для САГДИ для того, чтобы можно было сравнивать яблоки с яблоками, а не с бананами или апельсинами. Соответственно, в данном случае использовали SAGDI, а также пары ICU, использовали те же решения, что и там, где в институтных скважинах, где соответственно вместе с наноколонией, Колоидами. таким образом получаем песок, вак... катализаторы, э, рециркуляции э, катализаторов, а также газов, получаемых, соответственно, закачка осадочных аспектов всех источников, которые мы можем принять решение, после чего повторяем данный цикл столько раз, сколько еще нам необходимо для того, чтобы проводить соответствующий анализ чувствительности резервуаров при моделировании. Соответственно, это все используется в CDR-STARS, в пакете 4, все химические реакции, которые мы предлагаем, плюс ну, у нас имеется выделенная группа в CMG для того, чтобы помогать нам с любыми сложностями, которые мы можем столкнуться в этом направлении. Вот это вот по большему счету модель, видите, скважины закачки, скважины добывающие, соответственно, и сетка наших скважин определена, пористость, которую мы используем Используем 33 горизонтальная проницаемость 3600 а вертикальная 1800 1,8 используем разные стратегии закачки которые наверное деталек губляции наверное не получится в данный момент параметрическое исследование включает от 100 до 200 водород к, к, к вакууму фракция оптимизирована Оптимизируется Фракция воды таким образом оптимизируется вокруг этого, закачивается, видите, сколько соответствующее давление в... Основание скважины тысячи температура 300-360, давление добывающее вот в этом спектре, и добыча, также указанный спектр показан, качество пара 07095. При таких показателях объективные функции описывают как фактор добычи, так и соответствующие соотношения пара к нефти здесь более дополнительные данные STICU закачка а также SOGDI соответственно их показатели объективной функции по каждому из них моделирование показывает максимализ... функция максимизации добычи минимизируя соотношение нефти и пара соответственно парето фронта оптимизации данных подходов ведь оптимальные значения различных комбинации пара ин закачки и оптимальные значения при закачке САГДИ мы соответственно определяем то что наилучшие операторы способны получить некоторые заявляют и меньше в районе 2.6, 2.7, в случае одного из наших спонсоров, который считается одним из наиболее опытных реализаторов САГДИ на поле, соответственно, ресурсы по оптимизации, как пара инситу, так и САГДИ здесь показаны, самый большой факт парфактор, uh, который мы отмечали 3.2 uh, uh, uh, при самой uh, большой uh, там, uh, камере uh, добычи соответственно менялась от .53 до 165 случае поит повышение качества и самые значительные развитие изменения в соответствующей камере наблюдается ну, именно в этой конфигурации. А соответ... И в данном случае мы получаем э, фактор добычи даже выше, чем дает нам САГДИ. И, соответственно, объемы пар воды требуется намного, все равно намного меньше, чем при традиционном САГДИ. Вот таким образом, видите, эволюцию спустя год по каждому из моделированных процессов, Через год случается, где мы наблюдали фактор добычи 12,8%, восемь, в то время как э, показатель СОР 3,96% и далее мы видим как постепенно мы получаем через три года и через 7-8 лет приблизительно 60 будет в то время как при пар инситу закачки мы получаем через год 25 процентов рекавери фактор соответственно 1,86 СОР через три года мы мы будем наблюдать вытеснение 66 процессов. Тот максимум того, чего мы можем получить через, САГ, где естественно, это моделирование, проведенное при условиях гомогенного резервуата, гидрогенности. Сейчас интегрируем и у доктора Шенга есть несколько моделей, подготовленных, которые описывают так и разные условия насыщенные сланцевой нефти вот это тот же самый период те же условия по плотности нефтяные массы вы видите как соответственно мы намного быстрее теперь генерируем зоны чрезвычайно низкой плотности очень эффективное вытеснение сейчас больше мы наблюдаем больше горизонтальные нежели вертикальные особенности в случае с Разные подходы, которые мы можем реализовывать, мы тут также сравнили. Достаточно будет, наверное, сказать, что пар твой суд общий объем будет такой, в то время как в случае с САГДИ, соответственно, эта информация, которая была представлена ранее, будет оставлять половину или меньше. Здесь я только показываю природу, как в разные аспекты, как эволюционируют разные фракции, дистилляты, добываемые из вы видите, что фракции добываемого дистиллята практически таковы же, как и добыча САГДИ. В данном случае мы видим, что это оптимизируется, естественно, что при условии, что катализатор у нас стабилен, мы предполагаем как минимум на период три года, с которым мы сейчас имели возможность работать. Общий фактор вытеснений, общ, вот соответственно тенденция выше чем 90 процентов, в пара и суд закачки при где порядка 60, естественно, для экономического анализа не работать, исходя из соответствующих факторов. Это как, ну как в ограни ограничении нашей истории можно работать с факторами вытеснения от 30 до 85-90 для того чтобы посмотреть как это сравнимо с дополнительными затратами по данной технологии с технологией САГДИСА далее каковы условия на рынке поскольку как Джон сказал речь идет о том чтобы эффективно то есть, работать деньги, заработать, суметь заработать не только чрезвычайно, то и очень технологически, соответственно, снижение соотношения к нефти с 3 до 1,7, снижают растворительно затраты на битум, что снижает операционные затраты на 4,6 доллара на баррель, исключая <связь> а, а, Какую-то скидку на тяжелые нефти в случае 10-15 баррелей, долларов за совершенно баррель. Инвестиционный отрак, привлекательность повышается показатель кашфлоу, улучшается и степень использования капитального основного оборудования, процент повышается производительность, повышается фактор вытеснения 6 до 90% по сравнению с тем, что можно получить с помощью часа, где сегодня можем улучшить доступность на рынок, поскольку мы сейчас с остатками не работаем, но что более важно с учетом возможности существующих ограничений по нефтепроводам мы снижаем потребность использования растворителей при транспортировке. Таким образом мы будем получать э, нефть, мы э, будем повышать на 20 эффективность использования существующего нефтепровода, а не на 30, поскольку все-таки в, э, в нефти имеются соответствующие характеристики, набухание и так далее. Также необходимо помнить о том, что мы исключаем эффект, эффект коксования, что негативный эффект не только на переработку, но и на кровь среду влияет. Снижаем выборы с тепличных газов, но, ну, конечно же, позитивные факторы стороны регулятора и так далее. Сейчас хотелось бы вернуться к, к характеристикам конкурентоспособности технологии в масштабе. Публикация прошлогодние соответствующая финансовая oil and gas financial journal проведен соответствующей селительской компании Restart Energy и мы видим в целом break-even точки break-even на финансовых пост с прогнозом на 2020 годы естественно в странах ближнего востока при наименьшей стоимости нефти они будут добывать соответствующие break-even в других странах по категориям такие как он в россии видим но в соответствии с заявлениями североамериканских добычи нети в исланцевой нефти говорят что у них будет стоимость снижаться ситуация с нефтяными песками тут видите намного сложнее добывать. но от ситуации я прогнозируема будет вот станет вот такой если мы реализуем технологию ибо это снизит уровни наиболее эффективных в добыче нефтяных, нефти из нефтяных песков до 40 долларов за баррель, что будет уже конкурентоспособно в целом со средними добычей, добычей в среднем по планете, кроме, пожалуй, ближневосточной нефти. Дальше, вот, при, когда я использую ее, говорю об ISU, тут использование пары также, и сравнение с на использование АГДИ на существующих площадках, и необходимо отметить, что в данном случае у нас только один пример приведен по САГДИ, если у нас стоимость нефти будет на 65 бар, долларов за баррель, что не уже давно не наблюдается, САГДИ будет близко к конкурентоспособности, если в вопросах добычи она будет давать полные, наиболее эффективные показатели. Однако, если стоимость нефти с 55 либо 45 долларов, что ближе к реальности, тогда САГДИ не конкурентоспособна. Использование САГДИ это просто деньги на ветер пускать. Другими словами, существующая характеристика не включается. При данной технологии а и суд мы можем получать более интересные результаты, когда мы работаем при вытеснении 70-75%, либо... При 75% добыче, при даже при 45%, при, естественно, более высокой стоимости нефти, тут, естественно, экономический эффект будет даже более привлекательный, чем САГДИ. Несмотря на то, что результат вытеснений оказывается даже ниже, чем при использовании САГДИ. Почему? Потому что мы тут используем ряда процессов, не только добычи, а в одном месте проводим ряд операций. Вот, соответственно, анализ финансовых показателей САГДИ при 65 долларов, видите, серый. И если у нас имеются там при 55 или 45, мы видим, что время в годах, когда соответствующие инвестиции отобьются, требуется больше что, естественно, как мы видим, по характеристике достаточно приемлемые 3-4 года. С точки зрения вопроса ответственности перед окружающей средой, вот это текущие показатели, представленные РОБАР, в том числе по в, в выбросам тепличных газов. Вот здесь мы используем так называемый САГДИП плюс повышение качества нефти, как на данный момент и практикуется в Канаде. Ну и вот что мы будем делать при like повышении качества нефти непосредственно в пласте инсутс и, соответственно, the сравнение. The Теперь. Какие технологии на сегодня являются нашими конкурентами? NSolve, HiQ, SACD, разные варианты на данный момент, реализуемые, распространенные SACD, ну и также легкие виды тайт естественно, в каждой технологии есть сильные, есть слабые стороны, но ни одна из технологий, кроме как при условии разрыва, не будет создавать, генерировать нефть, которая ожидается на, в соответствии с характеристикой d Соответственно, данная технология прорывной после того, как мы покажем ту демонстрацию. Э, Результаты пилотного проекта, которые мы намерены реализовать. Это по вот Вчера мы, например, имели возможность посмотреть на парогенераторы, обработки, соответствующие контейнеры, в том числе с растворителем. Вот что будет на первой площадке, соответственно, мы избавляемся от необходимости наличия растворителя, а также различных элементов инфраструктуры по обработке воды и так далее. Другими словами, можно будет развивать бизнес, кроме инвестиций, кроме инвестиций которые нужны непосредственно в САГДИ в, э, ген, э, водогенерации, Катскит, uh, генерация uh, uh, водород, водорода, Катскит и так далее. Вот как мы будем выглядеть, резюме uh, проекта, чего мы ожидаем, что будет происходить с нефтяными песками. Сейчас ведем серьезные переговоры с инженерной компанией, которая хочет войти в инженерный бизнес, принять участие в нашей компании спин-офф. И, соответственно, полевые исследования будут проводиться на уровне 100-200 барней в день для того, чтобы э, валюзировать и оперировать соответствующие технологии, как соответствующий подход Мунд для расширения продления жизни соответствующего месторождения, где оно было уже... Э, э, Исполь на котором уже использовали САГДИ для добычи тяжелой нефти Соответственно, в Мексике и в Канаде соответствующие этапы должны быть реализованы в 2017-2019 годах. Будем дальше будем развивать соответствующие уровни технологии от или 7 8 до уровней трл 9 10 Вот эта структура расходов кацки для Мексики. Наверняка для вас эти цифры мало чего говорят, но для наших нефтяных компаний важно понимать, что в этой технологии нужно будет, что подразумевает, что необходимо соответствующие Насосы, контейнеры, мешалки, нагреватели и прочие общие затраты 1 миллион 100 для соответственно для одной скважины в канаде не, по, не косвенные затраты это инженерные подходы затраты строительные таким образом общие слой стоимость оказывается миллион семьсот понятно мы не, у, не включили подготовку для работы соответствующей скважины в зимних условиях, что где-то на полмиллиона добавит стоимости. Ну и, естественно, и того совокупно порядка 3, 4 миллионов долларов. Итак, вот эти вот прорывные технологии, которые позволяют нам увеличить эффективность. Со -со -со -со -со -со дает нам, соответственно, дает нам возможность снизить операционные расходы и, соответственно, транспортные расходы. Это очень важно, а потому что фактор нефтеизвлечения будет увеличиваться, но также будет увеличивать возможность извлечения нефти резервуаров, которые у нас есть в Канаде. Естественно, улучшит параметры работы с тяжелыми нефтями. Мы больше не будем like this, а, мы будем производителями легких а, нефтей, они, они не тяжелой нефти. Мы значительно уменьшен, конечно же, влияние отрицательно на окружающую среду, и эта технология доступна а, и для Браунфилд, и для Greenfield. Приложений. Мы в, в настоящее время просто а, ну, внедрение технологии Гринфилд пока не может еще думать об этом, но мы смотрим в будущее. Но я хотел бы закрыть, завершить през през презентацию. Я знаю, что есть определенные сопротивления, рассматривать какие-то вещи, которые не стыкуются с нашим опытом. Но я хотел бы вам сказать о том, что инжиниринговые решения и решения, касающиеся безопасности, и мы, в общем-то, работаем над решениями, которые Приносит пользу нашему обществу Да, технологии, с которыми работают, они опасны Но мы же летаем на самолетах Мы ездим в машинах Мы спим в тех домах, которые подогреваются Но они все работают на процессах горения Поэтому мы живем-то благодаря процессам горения и, А теперь мы можем еще и при помощи процессов Внутри горения извлекать нефть а это занимает годы и годы для того, чтобы шел прогресс и для того, чтобы рассеивались какие-то мифы вредные по поводу этого, но ну, то же самое. Помните, мы говорили о метане, мы говорили о водороде, что с ними было связано и с их опасностью или безопасностью, как мы научились ими пользоваться. И есть огромное количество технологических испытаний, которые показывают о том, что мы улучшаем эти показатели. И я уверен в том, что Россия тоже присоединится к использованию таким технологий в будущем. Я бы хотел поблагодарить каждый. Всю мою группу, все моих коллег, которые работают с нами. Мы работаем над этими процессами 12-15 лет уже. Я бы хотел повторить доктор Джон Чейн и нашего аспиранта Нью Янг. И и также других студентов, аспирантов, которые работают у нас, группа э, доктора э, Менчмена и также специальная группа, которая работает над вопросом простого горения под руководством доктора Мента и Мора. Они очень активно работали с нами. И, и Давайте будем делиться нашими знаниями и результатами. Большое спасибо для вашего э, внимания. Я э, готов ответить на ваши вопросы. Большое спасибо. Дорогие коллеги, мы ограничены по времени. Пожалуйста, один вопрос, а потом мы можем после кофе-брейка продолжить задавать вопросы. Пожалуйста. Меня зовут Николай Добрынкин. Я из Института канализа Новосибирска. Большое вам спасибо для вашу прекрасную презентацию. Но в вашей презентации вы пропустили, мне кажется, один слайд по поводу катализаторов. Вы не могли бы еще раз… В вашей презентации вы пропустили один слайд, не показали катающихся катализаторов, которые вы используются, вы не могли бы чуть-чуть рассказать об этом в нескольких словах? Да, я очень торопился. То, что мы делали, спасибо. То, что мы делали, это мы в миниатюре произвели эти процессы. Мы брали обыкновенные никели Катализаторы, которые хорошо известны как катализаторы, это дешевые катализаторы, низкозатратные катализаторы. Мы добавляли к ним наночастицы, потому что эти мы работали с этим катализатором на активных стадиях, и мы привязывали эти наночастицы к породе, и там, где шли температурные процессы. И происходило взаимодействие между частицами и породой. И мы строили зону реакции, создавали с теми нанокатализаторы, которые мы вводили. И те катализаторы вводились только на коротком промежутки времени от 3 до 6 месяцев. И согласно нашим оценкам, если не была необходимость в большем количестве катализаторов, то конструкция, сама установка, она мобильная. Мы можем в одном колодце вводить в одной скважине три-шесть месяцев, потом в следующей скважине. И можем перевозить их на другое месторождение, и кхм, можем, одним словом, перемещаться с места на место вплоть до офшорного а, бурения.